Привет, молодые люди. Меня зовут Эрик Шоков. И сегодня мы находимся в городе Ереван, Армения. Привет. Привет. Владелец киберклуба, клуба для которого я сюда приехал только из-за этого. Без шуток. Сайбер-арена. Слушай, расскажи, пожалуйста, это очень серьезный уровень. Так. Я очень много вопросов собрал. Мне очень интересно понять, насколько сильно отличается Армения от России и вообще от всего мира насколько здесь все дорого или дешево и так далее. Надеюсь, сегодня мы получим все ответы. А Первый будет вопрос. Во-первых, я не хочу быть низко. Первый вопрос, это дальше, где мы находимся? То да. есть этот центр? Да, это центр города. Мы находимся на улице Амирян, 27 дроп 5. Если проехать отсюда приблизительно 100 метров, то там уже будет гора э, Парак, да, как наши Армении любят говорить. Это самая главная кольцевая в центре города. А, вот, ну, собственно говоря, вот так. А, вы на первом этаже, вы заняли два этажа, да. а над вами жилой корпус. Все верно. Это твоя территория или ты снимаешь в аренду? Да, это моя. И сколько выходит? Сколько вышло тебе купить ее? Ну, очень дорого. Ладно, давай рубрику, сколько примерно я отгадаю? Отыскаешь близко или нет. Давай 200 тысяч долларов. Чуть больше. 213. Еще больше. 250. Больше. Ладно, все, короче. От 250 до 300 – это ценник территории. Квадратов сколько? 300. 300, 300 30. квадратов. А, ну, короче, около 900 долларов за квадрат. Конкуренты есть у вас? Ну, я считаю, нету. Да. Хорошо, пойдем, возьмемся. Так, здесь нас встречает сразу же большое количество диванов в Ты, получается, из России, и все, что тут мы видим, это, по сути, все из России. Ты да. доставлял все из верно. города Омс. Слушай, вообще самый главный вопрос, чтобы я вообще понимал примерно, сколько ты вложил сюда. Давай не учитывать э, саму территорию. И именно сколько ты вложил в этот клуб? И ты мог бы открыть что угодно, хоть тот же ресторан. Почему именно клуб? Потому что я посчитал, что в Армении, во-первых, нет киберспортивных клубов, профессиональных киберспортивных клубов. Есть у нас только всякие разные интернет-кафе и все в этом роде. Поэтому я посчитал, что это будет очень хорошая идея, потому что это будет что-то как бы новое, да, как бы чтобы предоставить людям и нашим клиентам что-то вот как бы очень крутое и что-то, новинку какую-то. Ладно, давай поговорим насчет, получается, PlayStation. Они у тебя все PlayStation 5, это очень достойно. В Армении есть хоть интернет-кафе с PlayStation 5? Я думаю, есть, но они там смешанные, как бы. Точнее, есть, но а, там есть и четвертый, и пятый. Например, если там где-то около, а, предположим, трех-четырех PlayStation 4, то один или два PlayStation 5. Сколько стоит час вот здесь. На PlayStation нет, да. тысяча, три, 1200 драмов. 1200 драмов. А сколько человек может сидеть здесь? До ну, два человека и только могут играть, а садиться рядом уже, как бы, может какой-то друг или друзья там, да, которые будут смотреть, собственно говоря, за игрой. Випки у нас цена 1600 драмов, потому что туда могут играть 4 игрока, у нас 4 джойстика специальных, еще плюс у нас туда идет обслуживание, там можно кушать, как бы, да, здесь нельзя, собственно говоря. Слушай, вообще еще ценится такая тема, как закрытый PlayStation Room. У да. тебя она есть? Нет, у меня нет закрытого Плейстейшн не вижу в нем смысла. Ну, я не знаю. Я... Потому что у тебя его нет? Ну, нет. Не <с совсем. Просто я думаю, что в нем нет смысла, потому что как бы в можно играть как бы тогда, когда вокруг тебя какое-то движение или еще что-то. А Она здесь встречает кухня менюшечка, оно не слишком большое, две странички. Это получается... Все, что нужно для настоящих геймеров, это быстро поесть и продолжить игру. То есть бургеры, хот-доги, фри. У нас разное, то есть мясо есть, есть из говядины бургеры, есть из курицы. А сколько в Армении э, люди заказывают чего-либо? То есть, допустим, возьмем 10 человек. Сколько из них что-то купит в менюшке? Э, да, вот как бы э, если говорить э, о напитках, то абсолютно все 10. Это однозначно. Что? Ну да, потому что как бы человек приходит, если в компьютерный клуб, он минимум здесь находится час, это минимум, да. А, бывает и по 5 часов люди играют, и а бывает по 10 часов, бывает и по 12, поэтому как бы человек не может прожить, грубо говоря, столько часов без воды, без еды где-то, если он может, то без воды точно нет, поэтому абсолютно точно, что все купят что-то выпить, а из еды, ну, где-то процентов от 50 до 70 процентов. Так, ну давай посмотрим уже на сам киберклуб на втором этаже. Да. Сейчас мы сравним ценники армянские с российскими. <laughs> Сколько стоит сейчас? У нас стандарт 700, а дик 1500. На рублей 10 больше uh, от российского обычный зал и на рублей 20. 50. 50? Ну да. Ну в ну, зависимости откуда Ну Випка 150 рублей. Это прям хорошо уже. Так. Я сразу же вижу розетку в столе. Своя идея, Арман. Да, все верно. Специально для зарядки, для того, чтобы заряжать свой телефон. Чем отличаются компьютеры в VIP-ке и в обычном зале? Ну, в первую очередь мониторами, да, то есть, собственно говоря, здесь asus монитор, там omon здесь клавиатура обычная, да, там механическая, мышка одна и та же и стулья отличаются. Железо одинаковое? Да. Тогда я не буду проверять КС, это хорошо. Проверю только здесь. А спонсор этого ролика GGDrop. Комбитэмания. Это новое обновление, где вы можете получать поинты за каждый депозит. 1 рубль это один поинт. Накапливайте 300 рублей, получаете Хоббита. Накапливайте 15, получаете на Фане. И еще самое интересное. Вы это все крутите, крутите, крутите, и у вас открывается серия 7 ключей. Где за каждый оборот рубля вы получаете возможность крутить новые кейсы. В общем, джидроп — это сейчас просто кэшбэк на кэшбэке. А, у вас ссылка есть в описании. Я подготовлю для вас промокод, который даст вам бонус. Описание этого бонуса будет в описании. Ну, а мы сейчас идем дальше. Cyber арена коврик. Сколько стоит такой коврик? Ну, ну, обычный коврик, наверное, сколько он стоит сам по себе? И сколько стоит туда нашить Cyber Arena? А, ну, где-то от полторы тысячи рублей, чтобы вот логотип свой... Ну, слушай, это очень дает престижа. Да, однозначно. Так, HyperX у нас клавиатура. L.O. Core RGB. Мышка HyperX Pulsifier и Surge. Так, по наушникам здесь у нас HyperX Cloud. По состоянию они еще, знаешь, износ на процентов 10. Когда ты будешь их заменять? Как ну, это вообще продумано у вас? Я думаю, что через год они еще протянут. Uh -huh. потому, потому что они с металлическими деталями, которые э, явно не портятся так быстро. Mm, mm. Вот как. Ты доверяешь Аперикс? Обязательно. Как вы ощущаете клавиатуру? Мы используем специальный, так скажем, чистящий набор с микрофиброй. И, и, и эту микрофибру вы будете сейчас чистить? Ну, Она упала на пол? Нет, конечно, мы ее заменим. Этим занимается явно не я, а ассистент. Это хорошо. И есть специальный такой э, AirDuster, который собирает всю пыль с, э, внутри клавиатуры. Интересно. А там есть воздух? На данный момент нет. Ребят, ребят, ребят. А, кстати, по монитору у нас, то в гейминг, 144 герц? Все верно. А в випке? 240. Слушай, ну в випке это прям большой плюс. 240 это нужно. Я сейчас ставлю мое разрешение, которое я использую, мои настройки. И посмотрим, какой будет FPS. 400. Арман. А, 600 есть. Слушай, ну, мой прогноз работал. Пинг на Москву 40. Напоминаю. В Грузии 80, в два раза больше. Я не знаю, почему так, но у меня есть предположение. Есть предположение такое, что это из-за кабеля. Интернет-кабель в Грузии и в Армении отличается. И такое чувство, что в Армении просто российский кабель. И поэтому соединение получше. И пинг не такой большой. Это дилетантское решение и мнение. Поэтому сейчас у вас на экране, если мы найдем ответ, у вас он будет. Если не найдем, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Но пинг очень комфортно. То есть в Армении про игроком кстати легко. В Грузии нет, без шуток. В Грузии с этим проблемы. Нет серверов. грузинский сервер кто-то открывает их до сих через секунду. На Европу пинг 80-70, а здесь на Москву 40, значит, рабочая схема. Даже на Германию, Швецию, Варшаву пинг 50 из Армении. Так, слушайте, а почему до сих пор нет ни одной команды профессиональной в Армении? Так вот мы сейчас скоро начнем этим заниматься, чтобы Ар собирать команду. Арман, это ты, ты просто ты сделать, да? армянский инвестор в Киберспорт. <свеч> Слушай, ну пинг очень комфортно для про гейминга. Лучше, чем в Киеве. <свеч> пинг на Киев 42. Нечто. Для меня сейчас это удивление прям Армения хороша в этом плане. Слушай, ты понимаешь то, что ты переплатил вот за эту анимированную тему очень много денег. То есть я за нее переплатил просто. Так? Ну, да, просто так она бесполезна. Она дает только такой вид и на то, что мы обращаем внимание на нее. Ну а так она просто бесполезна. А туда же можно поставить сабер арену логотип. Наверное, да. Это же классно. Поставить не хочешь? Думаю, да, поставим обязательно, Эх. если будет такая возможность. Это выглядело как реклама, но это не реклама. Я путешествую по миру, записываю киберклубы и показываю, как люди делают э, такие э, помещения по-своему. Люди смотрят, открывают кто-то свои клубы, а кто-то смотрит, куда можно зайти. То есть это интересно всем, это выгодно всем, поэтому такая история. Я предлагаю пойти посмотреть, что у нас в випке. Я скажу честно, вот это кресло мне не нравится. Оно грубое слишком. Я сидел уже в випке. Просто легендарное. Я хочу узнать название этого кресла. Пойдем посмотрим. Идем. Слушай, тут прям хорошо. Мне очень нравится. Я здесь уже сидел. Я даже здесь работал и сегодня буду работать. У меня сегодня созвончики в этом месте будут. Тут никого нет постоянно. Кстати, насчет постоянства в этом плане. В клубе ноль человек. Почему ноль? Ну, когда я пришел, было ноль человек. Ну да, ну, потому ты... что мы пришли в час дня, и как бы днем в основном клуб, а, а, ребята не приходят в клуб, потому что кому-то нужно идти на учебу, кто-то в университете учится, кто-то в школе. Поэтому в основном начинается движение mm -hmm. с часа шести, пяти и до утра. Ну вообще без разницы, как они сидят, главное, что клуб выходит в прибыль? Да, однозначно. Однозначно. А, это хорошо. А насчет электричества? В России или в Армении где выгоднее держать клуб? Ну, смотря какие города именно сравнивать, мы знаем, что Ереван — это столица, да? И вот, например, на данный момент, за прошлый месяц мы нам платили 300 долларов, что в рублях у нас уходит приблизительно 21 20 тысяч рублей. А насчет интернета? Интернет — у нас 200 тысяч драмов, это, получается, в рублях приблизительно 28 тысяч рублей. Ну, а сколько времени нужно на науку по этому клубу? Я думаю, что от трех до четырех лет. Что? Это же очень много. Да. Это очень много. Много? Да. Любое бизнес. Два готовы? года. Нет. Но не Любой бизнес, да, но не компьютерный клуб. Компьютерный клуб уже за два года купается. Все, это еще можно, оно, но, можно а, даже за год, если В зависимости от уровня компьютерного клуба. То есть а, невозможно предоставить такой уровень, да, такой престиж, и окупиться за два года. Если это было бы какое-то там а, маленькое место, да, и учитывая, какие компьютеры там стояли, бы, да, возможно, и за два года. Но учитывая то железо, которое стоит у нас, да, тот а, дизайн, который мы сделали, это однозначно не два года. Вот сейчас душно здесь. Слышно было, что все вырублено, ни вытяжка, не включена, и не, не, не кондёр, потому что в кубе никого не отсутствовал включать. А, экономим на мне, я, а я тут. Так, ну, когда ты сядешь, попроще администраторов, они одну кнопку нажмут, и у тебя стараются. Сколько тут компьютеров? 53. Сколько туалетов? Три. Нормально, хорошее сочетание. Все верно. Так, слушай, это кресло не Dixiracer, как такое возможно? В общем, оно мне очень нравится. Я не знаю, кто вы такие, ребята, но, пожалуйста, пришлите мне это кресло. Оно такое приятное, оно прям меня обнимает. Очень хорошее. Одно из лучших здесь сидел вообще. Опять же, вспоминаем Казахстан. Я обожаю это кресло с подножкой. Еще раз покажем ставку. Обычное кресло, вы думаете, но нет. Он, он с подножкой. Что это такое? Это круто. Это удобно. И тут места очень много. Блин, надо вернуться в клуб Brothers и посмотреть, что у них произошло. Представляете, как это интересно. В общем, что у нас тут отличается? А, монитор у нас 240 Гц. Э, Омнанский, все верно. Да. Клавиатура механическая. Клавиатура механическая. Это у нас Origins клавиатура. Да. Мышка такая же, железо то же самое. Это все. И просто отдельная комната. Слушай, ну, наверное, есть какой-то прикол в том, что не сильно много разницы, но она все равно чувствуется. Короче, нормально. Нормально. Ладно, спускаемся. А тут есть туалет? Да. Ладно, пойдем. Они же одинаковые. Почти. Цветовая гамма только разная. Цветовая гамма. Вот это, вот, конечно. Здесь ты... э, смешан цвет как бы с белым-черным, mm -hmm. а внизу э, серый и белый. <laughs> садись, садись, садись, садись. Это пока не рабочая зона. Это у нас получается обычный зал? Нет, тоже випка. Тоже випка? Да, все удивляются, когда я это говорю. Здесь комфорт э, в том, что он находится на первом этаже. во для курящих. Э -э, кстати, мы очень важный нюанс забыли с тобой по поводу того, что в клубе нельзя курить. То есть в Армении это, ну, как бы все удивляются от этого, потому что очень много ребят, которые курят. Но мы хотели именно сделать профессиональный киберспортивный клуб, где нельзя ни курить, ни кушать за компьютерами. Я считаю, это очень немаловажный как бы аспект. А здесь э, у нас 5 компьютеров находится здесь удобства те, что находятся на первом этаже. То есть клиенты, которые приходят, они стремительно могут даже не видеться с администратором, не подниматься наверх. Они просто закидывают деньги на свой счет, приходят сюда, заходят и, и играют. И также бар близко тоже. Ну, я думаю, что можно на этом заканчивать. Как мне кажется, клуб очень достойный. В Армении такого не было. И мне кажется, и не скоро будет, потому что ты сейчас здесь уже хочешь второй клуб открыть. Да, и у меня есть планы, чтобы открывать второй клуб, и однозначно. Я думаю, что на этом можно закончить. Арман, очень хороший клуб. Для Армении самое то. Надеюсь, то, что будет второе открытие, и ты здесь будешь монополистом армянским, владельцем всех киберклубов. Спасибо, ребят, приходите, играйте. В Армении очень достойное помещение для этого уже есть. Едем уже в другой город, в другую страну. Следите за каналом, и, может быть, я приеду к вам в город, посмотрим, что у вас творится в киберклубах. Пока.